Проблема именно с кусталиками э, глаз, катаракты, пелена, что бы то ни было. Во имя Иисуса Христа пусть ваши глаза будут исцелены прямо сейчас. Аллилуйя. Пусть пелена уходит. Пусть всякая немощь глаз, она уходит во имя Иисуса. Всякая немощ глаз, она исчезает прямо сейчас. Аллилуйя это действие Духа Божьего, Духа благодати. Интересно, что сейчас я, опять ко мне приходит интересная мысль, что кто-то молился Господь, если Ты исцелишь меня, я буду делать это и это и это. Господь, если Ты исцелишь меня, я буду для Тебя, и Бог обращает наше внимание, что в этом нет ничего неправильного, когда мы готовы служить Ему. Но мы ни в коем случае не должны думать, что мы можем заработать то, что Он приобрел для нас. Потому что Он Дух благодать. Он Господь благодать. Мы никогда не можем заработать и заслужить Его спасение. Мы никогда не можем заработать и заслужить его исцеление. Мы никогда не можем заработать и заслужить своими делами его благорасположение. Он уже возлюбил вас. Он уже спас вас. Он уже исцелил вас. Это дар. Это невозможно заработать. Это невозможно заслужить. Свобода приходит сейчас кому-то. Аллилуйя. И со свободы приходит исцеление. Благодарим тебя, Господь, что ты продолжаешь говорить, продолжаешь действовать, продолжаешь совершать свою работу. Я Бог свободы. Аллилуйя. Я не Бог беспорядка. Я не Бог угнетения. Я не Бог порабощения. Я не Бог страха, я Бог любви, силы и здравого ума. Я Бог свободы, я Бог любви, я Бог мира, я Бог надежды. И все, что сейчас было перечислено, служит нам. Аллилуйя! Мы принимаем Господь. Нам не нужно заслуживать это. Нам не нужно что-то делать, чтобы быть кандидатами для принятия этого, ты хочешь, чтобы мы принимали и мы принимаем сейчас этот дар любви. Мы принимаем сейчас этот дар благодати. Мы принимаем сейчас этот дар исцеления. Мы принимаем сейчас этот дар и расположение Божьего. Аллилуйя. Аллилуйя. Бог приводит в порядок все сферы вашей души. Аллилуйя. Бог приводит в порядок то, что было нарушено в вашем физическом теле на уровне клеток. Прямо сейчас. О Господь, благодарю тебя что Твоя сила, она проникает во имя Иисуса Христа глубоко. Она проникает и работает на уровне клеток. И всякий клеточный сбой, все, что было неправильно в клетках, во имя Иисуса Христа, да будет исправлено сейчас. Ты Бог мира. Мира, да осветит нас во всей полноте. Бог мира, шалом, целостность, я провозглашаю целостность. Алло, Бог мира, да осветит нас во всей полноте. И не только наш дух, но дух и душа, и тело, да сохранятся во всей целости, без всякого порока. Во имя Иисуса всякий порог, всякое вмешательство дьявола, всякая работа дьявола да будет разрушена сейчас. Во имя Иисуса на всяком уровне. Ты Бог мира, Ты Бог шалома, Ты Бог целостности. И прямо сейчас пусть целостность восстановится. Пусть целостность наполнить, пусть целостность утвердится. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Слава тебе, Господь. И пусть пелена не только физически при исцелении глаз уходит, пусть уходит всякая духовная пелена. Аллилуйя. Ты, Господь, который просвещает. Ты Господь, который очищает духовный взор. Аллилуйя. У тебя, Господь, есть эта мазь, о которой ты сказал в третьей главе книги Откровения, которую ты можешь помазать, и ты помазываешь. Аллилуйя. Глаза, духовный взгляд, чтобы не было никакой пелены, не было никакого смущения, чтобы была ясность, чтобы был свет мы взираем на тебя сейчас господь ты господь свет мы дети свет. и твоя воля чтобы мы ходили во свете и взирая на тебя господь на твое лицо мы просвещаемся Писано в одном из псалмов, те, которые смотрели на лицо Его, просвещались. О Господь, мы взираем сейчас на Твой свет, чтобы нам ходить во свете. Мы взираем на Твой свет, и Твой свет, он проникает лучше, чем любое излучение. Твой свет, он проходит все. И он высвечивает, он исцеляет, он удаляет, он соседает. Слава Тебе, Господь, слава Тебе. Ты сказал, да будет свет. И Господь, мы сейчас принимаем Твой свет. Ты говоришь сейчас в жизни каждого человека. Свет Божий, да будет свет. Свет Божий, свет Божий. Никакой тьмы, никакого смущения, никакого страха. Свет Божий. Аллилуйя, Господь, мы пускаем Свет Божий в каждую сферу нашей жизни. Нам не нужно напрягаться, нам не нужно пытаться его заработать. Ты просто служишь нас сейчас своим Светом. Аллилуйя. сейчас, возложите на Него беспокоящая, тревожная ситуация, которую можно назвать опасная в отношении в том, что касается жизни, образа жизни, ситуации в отношении ваших детей. Прямо сейчас возложите заботу об этом на Бога. Он тот, кто заботится. Он тот, кто печется. У него есть целые армии ангелов, которые он посылает, чтобы служить вашим детям. Прямо в той ситуации, в которой они находятся. люди? Они сделают это лучше, чем ваши заботы. Заботы и волнения не принесут ничего, не помогут, но Господь и служебные духи ангелы, которые Он послал, не имеет никакого доступа из-за ожесточенного сердца, из-за которого могут быть приняты неправильные решения, из-за которого могут быть, из-за которого может быть начато движение двигаться в неправильном направлении. О Господь, размягчайся сердца. Пусть всякая обида, пусть всякое желание Вместе. и воздаяние сейчас уходит, возлагается на тебя, отпускается, Аллилуйя, пусть сердца смягчаются. И как ты просил нас, Господь, во Христе Иисусе, так и мы прощаем. Как ты уже просил нас во Христе Иисусе, так и мы прощаем. И когда Ты простил нас, Ты излил любовь свою в наши сердца. Любовь Божья излилась Духом Святым в наши сердца. Внутри нас есть безграничный резервуар любви Божьей. И с чем бы мы ни столкнулись, мы можем обращаться к этому резервуару любви и подчеркнуть оттуда. Брать оттуда силу прощать. Брать оттуда силу ходить в любви. Это не наша сила. Это не интеллектуальная или эмоциональная сила. Это духовная сила, которая приходит всегда, когда мы обращаемся к ней. Любовь Божья излилась Духом Святым в наши сердца. И, Господь, прямо сейчас мы обращаемся к этому резервуару любви Божьей. И мы принимаем любовь Твою, Господь. Она изгоняет всякий страх. Страх, что я останусь неотчетным. Страх, что эта ситуация, она выйдет из-под моего, из моего контроля. Страх, что эта ситуация не закончится так, как я хочу, чтобы она закончилась. О, Господь, совершенная любовь, которая течет, она изгоняет, вымывает всякий страх. Вам не нужно переживать, заботиться и волноваться об этой ситуации. Я забочусь о ней. Я Бог любви, сохраняю вас в мире любви. Не заботьтесь, не печальтесь. Не будьте под тяжестью. Не берите на себя это бремя. Это бремя мое. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные. И я успокою вас. И дам вам мир. Возьмите мое бремя. Ибо бремя мое легкое. И иго мое благо. Слава тебе, Господь. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. ваши грехи, за все, что вы сделали неправильно на кресте. Он понес их на себе, чтобы вы могли быть спасены, чтобы вы могли быть прощены, чтобы у вас мог быть мир. И прямо сейчас Бог протягивает вам руку, и Он приглашает вас в вечность, в Царство Божье. Вы будете продолжать жить здесь, на земле, но приняв Его, вы будете рождены заново. Бог простит вас, Бог примет вас, Он сделает вас новым творением, поэтому сейчас я буду молиться, вы можете повторять эту молитву вместе со мной, если вы никогда еще не принимали Иисуса как Господа и Спасителя, вы знали о Нем, вы может быть посещали церковь, может быть что-то читали в Библии, слышали что-то, но вы так никогда не отдавали свою жизнь в Его руки. Так никогда не принимали его Господом и Спасителем. Отец Небесный, можете молиться этой молитвой своего сердца, говоря и вслух вместе со мной. Отец Небесный, я прихожу к тебе такой, какой я есть. Я верю, что Твой Сын Иисус пострадал за мои грехи, был распят, умер. И воскрес на третий день. Отец, я прошу Тебя, прости мне все мои грехи. И я верю, что Ты приготовил для меня новую жизнь. Иисус, войди в мою жизнь. Я принимаю Тебя моим Господом и моим Спасителем. Я отрекаюсь от дьявола и от всего, что Он собой представляет, от всяких дел тьмы. Во имя Иисуса Христа. И теперь я принадлежу Тебе, Иисус. Ты очистил меня своей кровью. Ты омыл меня своей благодатью. И теперь Ты мой Господь и мой Спаситель. Я благодарю Тебя, Господь. для Бога, с Богом. Но также есть времена, когда Бог служит нам. И это потрясающе. Я ободряю вас быть, продолжать быть открытыми для Духа Божьего, потому что, слава Богу, он не ограничен лишь только тем, что происходит здесь, вот прямо вот. Я стою с микрофоном, команда играет, течет в духе. Слава Богу, что Дух Божий не ограничен людьми. Аминь. И я уверен, что сейчас просто богатство Божьей мудрости, оно изливается. Кто-то может записывать какие-то фразы, мысли, которые к вам приходят, и я ободряю вас это сделать, даже если вы сейчас будете записывать, когда мы будем разбирать и погружаться в Слово Божье, и все будут слушать, вы что-то будете писать, ничего страшного, никто не переживает, не будет здесь, вот, чтобы вы отвлекаетесь. Вы не отвлекаетесь, а вы пишете то, что Дух Святой сказал. Аминь. Будьте внимательны к этим вещам. Записывайте их. Они будут драгоценностью для вас, которые пригодятся вам потом. Аминь. Это могут быть откровения, это могут быть идеи, это могут быть мысли, это могут быть а, ответы от Бога. Не потеряйте их. Слава Богу. Если вы ночью просыпаетесь, и к вам приходит такая мысль, не думайте, ну ладно, я с утра Запишу. Я не прошу сейчас поднимать руки, но я и вы, те, кто знает, о чем я сейчас говорю, просыпались утром и все ушло. Поэтому цените то, что Бог говорит. Мы живем в такое время, особенно когда Бог делает свой акцент на том, чтобы слышать Его Слово. Во-первых, здесь. Библии, которую Он нам дал, и также слышать Его Слово, когда мы проводим с Ним время, когда мы настроены на Его волну, и исполнять Его. Мы живем в такое время, когда особенно важно быть сфокусированными на Боге, чтобы быть чуткими к Его голосу, чтобы слышать, что Он говорит, потому что от этого зависит все. Сейчас. Если раньше можно было где-то как-то, сейчас все сгущается, все сгущается, поэтому очень важно быть такими, знаете, я бы сказал, в хорошем смысле слова, экспертами духовными, чуткими, ясными, слава Богу, слава Богу. Давайте сейчас. И сейчас мы с вами будем также относиться к слову Божьему, которое нам дал. Как я люблю повторять, вот этот дверь сверхъестественная Божья. Аминь. Это номер один. Я вчера буквально перечитывал Второе послание Петра, очень нотианно, короткое, и апостол Петр вспоминает о том, что мы были свидетелями Его чудесного преображения. Знаете, когда Иисус преобразился, Он взял с собой учеников на гору, и Он просто молился. Они видели, как Он молился так много раз. Но в этот раз, когда они были на горе, Иисусу неважно было, знаете, был Он, знаете, как это, сияющий от славы Божией или нет. Он знал, что всегда Он переживает присутствие кожи но в этот момент, в тот момент на горе, Бог дал им увидеть Особое проявление присутствия Божьей и славы Божьей. Написано, что когда Он молился, они видели Его много раз так молящихся. Написано, что одежды Его, они сделались блистающими, белыми, сияющими от славы Божьей. И там явился Ему и Моисей, и Илия, и они говорили Ему о воле Отца для Него, для Иисуса. Иисус это все знал. Но это было сверхъестественным переживанием, где и Моисей, Закон, и или Пророки и Писания, они свидетельствовали о Нем, они свидетельствовали о воле Отца для Него, и они говорили об исходе Его. Они не просто говорили, о Иисус, Ты замечательно служишь на земле, Ты творишь чудеса, Ты исцеляешь больных, Ты воскрешаешь мертвых, очищаешь прокаженных не говорили Ему о том, что Ему придется пострадать. И слава Богу, что Он был тем, кому нужно было пострадать. Сегодня у нас может быть неправильная доктрина, неправильный взгляд на страдание. Мы, как верующие, написаны в Библии, можем страдать, но только мы не должны страдать от того, от чего пострадал Иисус на кресте. Аминь. Он пострадал от греха, он перенес страдания из-за болезни, греха, которые он взял. Поэтому сегодня, когда мы противостоим греху, когда мы противостоим болезнь, когда мы противостоим проклятиям, это и есть участие в его страдании. То есть мы отказываемся давать разрешение тому, за что Он уже пострадал на кресте вторгаться в нашу жизнь. Аминь. Поэтому сегодня, когда мы говорим о страданиях, мы не говорим о том, что о.. Я болею, я несу этот крест от Господа, я страдаю. Это не страдание Божье. Он уже пострадал за эту болезнь. Аминь. И когда мы противостоим этому и говорим не Твоим Иисус, мне не важно, каким образом это пытается атаковать меня. Это реально, это может быть тяжело с физической точки зрения, но Твое Слово говорит, что Ты взял это на Себя и Ты пострадал. Поэтому я, Господь, «Страдаю противостоять». Вы понимаете, что такое страдание тебе, Аминь. Мы можем страдать, когда Господь говорит нам двигаться куда-то и что-то делать, и мы встречаем сопротивление. Мы не всегда можем встречать сопротивление, но чаще всего дьявол будет пытаться противостоять нам. Почему? Ему не нужны верующие, которые исполняют волю Божью. Ему не нужны верующие, которые, исполняя волю Божью, получают результаты и плоды Божьи. Почему? Потому что это свидетельство. И тогда уже люди не просто знают, что вы верующие, они видят, что вы верующие человек. Они переживают это. Поэтому всякий раз, когда мы с вами нацеливаемся, двигаться по пути Божьему исполняя волю Божью, мое такое понимание, что мы будем встречаться с сопротивлением. И вот когда мы отказываемся сдаваться, когда мы отказываемся говорить, о, Господь, я думал, что это такое увлекательное путешествие, а тут начались огненные стрелы лука, тут еще что-то такое. Мы отказываемся сдаваться, и таким образом мы исполняем волю Божью и движемся. Не переживая, о том, что есть определенное сопротивление. И сейчас, в оставшееся время, у нас есть еще около 30 с чем-то минут, я хотел бы все-таки попробовать поделиться той темой, которой я делился две недели назад. И мы будем смотреть, как Дух Божий ведет нас в этом. Вы знаете, мы не привязаны к конспекту. Мы не привязаны к какому-то плану я не считаю что это плохо аминь слава богу если бог дает вам этот план дома и вы его составили и он потом разрешает вам по нему двигаться и это хорошо у вас должен быть костяк у вас должен быть какое то какое то основание но также мы должны быть гибкими то есть это баланс мы вроде подготовились но вроде мы и уступаем ему и он может двигать нас. И знаете, почему я... Э, я уже открыл 13 главу Деяния апостолов. Хотел сказать, почему я ее открыл, но я еще не сказал, что я открыл 13 главу Деяния апостолов. Можете открыть ее вместе со мной. Когда мы сейчас переходим к этой теме, Эта тема, ну, наверное, сопровождает меня с самого начала моей христианской жизни, практически. И я полагаю, что не надо сейчас никого спрашивать, поднимите руки, кто сталкивался с волнением, тревогой, беспокойством, заботами. Это будет вопрос, просто знаете, такой, ну, ненужный, потому что каждый сталкивался. И я открыл сейчас Деяние, 13 главу, и могу сказать, что некоторые проповеди в моей, в моей духовной практике, в практике служения, они рождаются несколькими путями. И один из путей того, как это приходит, это через образы, которые ко мне приходят внутри в моем духе. Образы. Ну, время от времени я упоминая слово «видение», и мы можем его упоминать, потому что э, это не просто, знаете, ты там съел что-то на ночь, тебе приснилось или тебе показалось, и, ой, у меня было видение. Или я посмотрел фильм, и после фильма мои эмоции, знаете, такие бы возвышенные, и затем я что-то начал вспоминать, что я же вроде еще и верующий, и, знаете, намешалось все вот так вот, и у меня какой-то образ, или вот у меня такое видение. Нет. Естественно, мы говорим не о каких-то таких странных вещах, мы говорим о том, что когда мы отдаем себе Слово Божьему, когда мы практикуем духовные вещи, мне очень нравится не эта фраза, но она более понятна, мы с вами переживаем общение с Богом, и Бог, Он служит нам, аминь, постоянно. И Он служит нам чаще всего не какими-то, знаете, целыми собраниями сочинений. Иногда люди подходят, у них такие прямо, вот Господь мне сказал толстые прямо тетради. И одно дело, когда люди записывают откровение, понимание, э, истолкование. Это нормально. Это нормально, когда люди записывают. Но когда каждый день у человека просто какие-то целые послания, там, 300 предложений, и, и, ну, тут немножко можно... Я, конечно, не исключаю, что так может быть, конечно, но, скорее всего, это что-то что уже добавленное, что-то человеческое. Чаще всего Бог говорит нам, образами, каким-то словом, какой-то фразой, каким-то местописанием. Он может иногда употреблять определенные вещи, например, общение с людьми, и в общении может прозвучать фраза, и Бог может так нам сказать. Но чаще всего Он говорит нам через свое слово, поэтому, когда мы с вами арестовываем свое внимание и помещаем свое внимание, свой мыслительный процесс в размышлении над Словом Божьим, в этот момент мы настраиваемся на волну Божью, благодаря которой Бог имеет, наконец-то, доступ говорить с нами. И вот когда некоторые проповеди, они рождались именно таким образом, я иногда бываю очень аккуратен в, тем, в том, какие слова я могу употреблять, видение или же образы, потому что видение бывает нескольких типов. И обычно, когда люди слышат слово «видение», они сразу же думают о наивысшем о, таком типе видения, когда есть открытое видение, когда э, ты видишь это так, словно как ты попадаешь куда-то, и твои глаза открыты. И ты, Бог тебе, дает тебе возможность видеть, что это один из самых таких, ну, таких ярких образ, способов того, как Бог дает видение. Но чаще всего Бог может давать образы или картины внутри. И по мере нашего возрастания духовного, нам не нужно пытаться их придумывать, как я говорю, всегда. Люди, которые, знаете, более возросли, более зрелые духовно, они могут видеть, когда кто-то пытается, знаете, выдать желаемое за действительное. И на самом деле, в этом нет ничего плохого, когда человек искренне хочет переживать духовные вещи, но он еще не возрос, он еще не нашел туда. Поэтому просто будьте скромными. Аминь. Не пытайтесь выдать желаемость здесь Но если у вас что-то есть, проверяйте это, испытывайте это. Это начнется, что вы можете видеть подтверждение прежде всего в Слове Божьем для этого видения, Аминь. Вы можете видеть подтверждение в общении с теми людьми, кому вы доверяете, которые более опытнее или старшие вас в духовном плане, которые могут подтвердить это. И также испытывать и быть готовыми быть исправленными. Аминь. Не говорить «Аллилуйя!» Все, что я всегда вижу или видела, это все всегда от Господа. Может быть и нет. Каждый человек, любой, даже стоящий здесь, должен быть готов к исправлению. Аминь. И если он что-то делает или он что-то выдает, и есть исправление для него в этом, он должен проанализировать это, взвесить это. Аминь. Посмотреть, проверить поэтому хорошо. Проверять. И вот некоторые проповеди были рождены благодаря видением, именно видением, внутренним видением, я говорю сейчас про внутреннее видение, либо образом. И то, и другое оно приходит от Господа. Иногда они выглядят одинаково, но видение от образа, в моем понимании, как я для себя это получаю, немножко отличается. Образ – это когда Бог приносит какой-то, знаете, пример или образ внутри. Это сверхъестественно. Ты не думал об этом, и оно пришло. И ты как будто бы слышишь это внутри, видишь это внутри. А видение это когда конкретно ты видишь какое-то событие. И почему я об этом говорю? Потому что и то, и другое было использовано Богом. Я говорю лично конкретно про свой случай. Для того, чтобы могли рождаться какие-то послания. И вот эта вот, вот проповедь, это послание в свободу от забот было рождено именно благодаря определенному образу. И когда этот образ, он пришел ко мне, это было основано на книге Деяний, 13 главе. И это в первых стихах там написано. Второй стих. Мы знаем, что в Антиохе, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. Там перечисляются разные люди, в том числе и апостол Павел. Он к тому моменту еще не был апостолом Павлом. Да? Он был э, Савлом и вот они там, как пророки и учители, они собрались. И во втором стихе написано, когда они служили Господу и постились. Это очень важная строчка. Когда они служили Господу. Знаете, есть время, когда э, мы служим Господу. Это не просто, аллилуйя, я служу в церкви, я служу Господу. Это хорошо, слава Богу, это то, что вы делаете э, по тому дару или по тому расположению, которого вам или тем талантам, которые у вас есть. Но здесь речь немножко о другом. Здесь речь, когда они уже, они помолились за это, они помолились за церкви в Иерусалиме, церкви, в Иерусалиме, церкви другие, которые основутся за работу, они за все помолились. И вот они уже в таком состоянии, когда они уже не приносят пред Господом прошение, или же моление, прошение, или ходатайство, или еще что-то они в том... В этом нет ничего плохого, поймите сразу. Потому что иногда люди проповедуют об этом, говорят, надо просто вот Господу вот ничего у него не просить, это неправда. Он сказал, просите и получите. Стучите, и отворят. Это тоже воля Божьей. Ищите и найдете. Он хочет, чтобы мы просили Его. Он хочет, чтобы мы молились, и чтобы мы получали ответ на свою молитву. Аминь. Это его воля. Но также есть время, когда мы служим Господу. Вот сегодня мы как раз-таки соприкоснулись Я верю, что Дух Святой, он, как знаете, опытный дирижер, самый, знаете, совершенный, он, знаете, вот это все приготовил, потому что я, например, не знал, или кто-то из вас тоже мог не знать, или не мог предугадать, что такое будет. Я понимал, что у меня было слово, что величие Божие, оно будет высвобождено, и оно может быть, знаете, прийти по-разному, но, слава Богу, что мы с вами увидели именно то, о чем сейчас говорю, когда они слушали и постились, когда они служили Господу. Если кто-то записывает или подчеркивает, можете подчеркнуть эту фразу. Служили Господу. То есть это время, когда мы не просим у Бога ничего. Когда мы не делаем прошения. Мы просто служим Ему. Они а служили Господу постились. То есть они благодарили Его. Они были в Его присутствии. Аминь. Из их сердца текла вот этот вот поток хвалы, поклонения. И они находились в таком состоянии. И смотрите, они служили Господу и постились. И вот здесь запятая, второй стих. Дух Святой сказал. Ой, это мощно. Дух Святой сказал. Итак, в какой атмосфере Дух Святой говорит? Когда мы все такие взглянные, когда мы пытаемся вот так вот, Господь, мы ну, ну, ты понимаешь, что ну, вот такая ситуация, Господь, ну, мы хотим тут тебя прославить. У Гос... Нет, когда мы находимся в каком состоянии? В состоянии мира Божьего. Когда мы хвалили, поклонялись Богу и позволили нашим мыслям, нашим эмоциям успокоиться в Его присутствии, и в таком состоянии мы настроены на Волну Божью мы настроены на Его голос. Мы не ставим ему условия Бог через 15 минут, чтобы быстро было и видение, и ангелы, чтобы я тут видел, чтобы вот и сверхъестественные переживания, я слышал там в Иерусалиме, когда они молились, земля у них под ногами потряслась. А когда было крещение Духом Святым вообще, он на них сошел Господь, чтобы быстро, нет, а они не ставили условия, они просто были, они, они находились в этом состоянии, в присутствии Божьем, ожидании. И отличительным, ключевым моментом в этом состоянии был мир Божий. И вот этот образ, который ко мне пришел, и фраза, которую я верю, что я извлек из этого образа на основании этого, звучала так. Людям нужно Научиться ходить в свободе от волнений и забот, иначе они не смогут четко слышать Бога. А сейчас очень важно, в такое время особенно важно, жить не по новостям. Не по привычке, не по старинке, как раньше. Ну, где-то там смешали немножко логики, немножко новостей, немножко чуть-чуть слова Божьего, немножко мнения религиозного, всего вместе перемешали. Ну и как вот, вот, вот эти мы и водим, вот эти мы, как говорится, движемся. Нет, сейчас самое время для такого, знаете, незагрязненного, чистого, неразбавленного слова от Бога, водительства от Бога. И для этого стоит, как говорится, духовно подрудиться. Аминь. И вот это, почему у меня родилась вся вот эта вот фраза, вся вот эта проповедь, это послание. Невозможно услышать Бога в состоянии волнения и заботы, и тревоги. Поэтому нам нужно учиться, как они здесь, приходить в это состояние, когда они слушали и постились, когда они слушали Бога. И когда они слушали Ему, они были способны принять служение Божье. Дух Святой сказал. Это то, что я хотел сделать в качестве такой, знаете, основания и сказать в начале нашей проповеди. И э, я немножко двигался по-другому две недели назад, когда я делился этим словом э, там, ровлянах. Но мне нравится, как мы сейчас вошли в это не торопясь, хотя мое время показывает мне, что оно неумолимо движется к концу, но я не, я не переживаю. Слава Богу. Я практикую то, о чем я проповедую. Аминь? Я свободен от забот и от волнений, что я не успею что-то сказать. Мне есть восемь пунктов, но если Дух Святой делает упор на первом и втором пункте, слава Богу, я их донесу. Остальное потом, либо он, как сказал Павел, я слову благодати его да, которая может назидать вас более-более-более. Слава Богу! Итак, теперь 1 Петра, 5 глава, 7 стих. Вы знаете, это местописание. Итак, мы с вами говорим о свободе от волнения и заботы. И кто-то может задать вопрос, а вообще реально ли быть свободным от забот и волны? С точки зрения слова Божьего, того, что говорит Бог, реально. Но люди немножко иногда недопонимают э, один момент. Одно дело находиться под давлением или иметь вот это вот искушение поддаться волнениям, заботам и давлению могут чувствовать все. Вот от этого, от давления того, что есть вокруг, мы никогда не будем избавлены. Почему? Мы живем посреди этого мира. Здесь есть система падшая греховная мирская система, в которой как раз-таки забота и волнение является одним из ключевых факторов, которые подстегивают людей. Забота и волнение это опять-таки из сферы страха. Многие люди становятся успешными из-за страха. Есть миллиардеры, которые родились, которые потеряли родителей, с 4 лет находились в детском доме. И из-за страха быть бедными и, и э, неимущими, они смогли развиться и стали действительно миллиардерами. Отчасти я не могу сказать, что это совсем уж плохо, когда люди достигли чего-то, но я могу сказать, что является опасным в таком состоянии, это вот этот корень страха. Поэтому мы с вами говорим о том, что мы с вами можем быть свободными от волнений и Забот, когда мы принимаем мудрость Божью и понимание Божье и Слова Божьего, как жить и сохранять себя свободным от волнения забот, но в то же самое время могу сказать, что мы не будем свободными от давления. Они будут, знаете, как пули свистить у нас над головой. Да? Но, слава Богу, по Слову Божьему мы с вами можем быть защищены от этого. Итак, седьмой стих Все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас Как я слушал недавно одного из таких уважаемых учителей Слова Божьего Он говорит, что в своей молодости я просто ненавидел этот стих Господи Ну как же так? Все заботы вообще реальны ли? Он тоже задавал этот вопрос, реально ли жизнь таким образом? Ну давайте сделаем так Давайте с вами перейдем в шестой стих, потому что до седьмого стиха идет шестой стих. Это мощное откровение, мощное понимание, что перед седьмым стихом идет шестой стих. И в шестом стихе есть слово «и так». Знаете, когда мы с вами видим слово «и так», значит, мы понимаем, что это какое-то завершающее действие Божьего учения. То есть «и так» мы должны обратить внимание... Итак, смиритесь под крепкую руку Божью. Слава Богу. И в пятом стихе мы думаем, а что же и так? То есть и так это что? И так это значит, поэтому посмотрите, что я раньше вам сказал. И теперь мы говорим об этом и так. Поэтому он говорит до этого. Дальше, быстрее, посите у Божьего стада, э, младше, повинуйтесь, постаряйтесь, облекитесь смиренно, мудрым, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. То есть и так вытекает из этой фразы смиренным дает благодать. И так смиритесь под крепкую руку Божью. Почему человек живет позволяет заботам доминировать в своей жизни, потому что он гордый. Кто-то скажет, что? Это я гордый? Да я переживаю и забочусь о много. Я переживаю об этом, и вы смеете меня еще называть гордым. Не я, но Петр Духом Божьим сказал, что те, кто не смиряются, вот благодать Божью пытаются делать все своими силами. И корень этого, я могу, я научен, что я смогу, я все преодолею, но все преодолею не Божьей благодатью, но своими силами. И там, где есть вот это вот отношение, я смогу, я сделаю, я устроюсь на три работы или на четыре работы. И потом он говорит, эта работа убивает меня. Плохо ли работать? Слава Богу, это Божья воля для нас, чтобы мы могли работать своими руками. Но если мы с вами мы работаем в страхе, переживая и заботясь, и пытаясь своими силами все исправить, и не даем возможности Божьему водительству, Божьей мудрости привести нас в лучшее место, где вместо трех работ у вас будет одна. Вместо трех зарплат у вас будет одна, которая перекроет все усилия вашей естественной силы, страха трех работ. То лучше удивить время Богу, аминь. Лучше смириться под Его крепкую руку. Лучше не быть гордым и говорить Да Бога, надейся... А сам не плашай. Это не Божья поговорка. В ней есть определенный смысл, конечно же. Потому что есть две крайности, когда мы говорим о свободе, о заботе, об этом жизни. Одна крайность – это все, аллилуйя. Бог обо мне заботится, я вообще ничего не делаю. Я сижу, как говорит Найсар, сижу на диване, ты будешь что делать? Ничего не буду делать. Потому что Бог обо мне заботится, все. Да. Другая крайность – это когда люди говорят, а вот эти вот сидящие на диване – вот у них там Господь все делает, я уже видел таких, у них ноль плодов, все время без денег, все время что-то там выклянчивают, что-то просят, с другой стороны у них все, Бог, как бы вот все, аллилуйя, все, вот это. Лучше я буду сам уповать на свои силы, я не буду, как они. Знаете, они друг на друга смотрят. Вот эта крайность, О, он такой в зоопарке все время, такой, в загоне, не буду я, я буду с Господом. И, и вторая крайность. Но Библия нам говорит о чем? Библия не говорит нам о том, что мы, сохраняя себя или же избавляя себя от забот и волнений, ничего не делаем. Нет. Если мы будем внимательным, Бог дает нам точную и ясную картину, как на самом деле Он видит нас, когда мы в свободе от забот и волнений, в то же самое время мы смирены под Его крепкую руку Божью, его рука, она возносит нас, как это все вместе работает совершенным образом. В Слове Божьем есть ответ. Поэтому вы видите две крайности. Да? И поэтому мы переходим к Симурсу. Все заботы ваши возложите на него. Послушайте, не знаю, как вы, я сталкивался с заботами. Причем я сталкивался с заботами разных уровней. Я сталкивался с естественными волнениями и заботами, и также я сталкивался со сверхъестественными волнениями и заботами, которые были как атака дьявола, специально спланированная, где к тебе могут приходить иррациональные. Есть рациональные мысли, логические, есть иррациональные. То есть нелогические атаки мыслительные в вашем разуме, и это приносит полный постоянно волнение и забот. Кто-то из вас мог переживать это, но здесь написано «Все заботы возложите на Него». Знаете, я как снова-снова слышу эти все фразы. Легко сказать Давайте будем иметь отношение уважения и почтения к тому, что говорит Бог. Мы только что прочитали. Если я сейчас прошу, кто-нибудь хочет быть гордым? Никто не поднимет друг друга. Я только, только спал и проснулся, и подумал, что там «Аллилуйя» там, поднял, такое случается. Кто-то хочет быть гордым? Нет, «Аллилуйя», я хочу быть... То есть вы хотите быть смиренным? Да, я хочу быть смиренным. Что такое смиренный? Смиренный – это, знаете, это не напускное вот это вот «Аллилуйя», я такой смиренный... Смиренный – это значит подчиняющий себя Слову Божьему. Смиренный – для мудрости Божьей. Облекитесь смиренно мудрее. То есть, Господь, своими силами я не знаю как, я не знаю как действовать, я не знаю, мне не хватает сил, но Твое Слово, оно говорит об этом, и я в смирении с верой, принимаю Твое Слово, которое господствует и владычествует в моей жизни. И если Твое Слово говорит, что я могу возложить все заботы на Тебя, значит, это возможно, и это реально. С этого это начнется. Аминь. Аллилуйя. И прямо сейчас мне Дух Святой как раз-таки подсказывает один случай, я им делился, некоторые из вас его знают. И также местописание, которое можно соединить с этим случаем. Как заботы могут... Один из путей того, как они могут умножаться, и как они могут распространяться и набирать силу в нашей жизни. Я могу сказать следующее. Однажды я пробоил в одной церкви, и подошла одна женщина, я не помню, о чем я. По-моему, я делился чем-то вроде, э, как слышать голос Духа Святого, как знаете, развивать свою чувствительность к голосу Божьему. Подошла женщина, просто служание, говорит, помоги себя, пожалуйста, помоги меня, пожалуйста, я не слышу голос Божий. Что мне делать? Потому что я не слышу голос Божий. Вот я не знаю, как мне еще, потому что я не слышу голос Божий. Мне нужно очень слышать голос Божий. Что мне делать, чтобы. Я не слышу голос Бог, я не могу его слышать. И первое, что я сказал сказал, прекратите говорить и повторять. Вы укореняетесь в этом. Чем больше вы слышите себя говорящим, я не слышу, я не слышу. Одно дело просто констатировать, а, да, мне хочется слышать Бога более чуть, чуть Но когда человек уже запускает этот цикл, видно, что это перешло уже из сферы просто факта в волнение и заботы в таком состоянии. Ему сложно принять что-либо от Господа. И в Матфея, в 6 главе, мы с вами видим, когда Иисус начинает служить людям, и в этой, значит, в этой проповеди Он говорит, «Не заботьтесь для души вашей». Я не знаю, сколько Его там в этот момент выпало людей, потому что они все были, знаете, тяжело трудящиеся, и Петр тоже говорил Иисусу, знаете, с таким этаким, ну, скажем, противоречием, когда Иисус вошел в лодку Петра, и они после ночи, они трудились, они вымывали сети, они ничего не поймали, и когда Петр дал свою лодку Петру, то есть это было семя, Иисус, Он воздаятель, Он сказал, «Все, я закончил свою проповедь, Петр, теперь возьми сети и отплывите» на глубину. Первое, что возникло у Петра, это именно вот это вот, как я бы назвал, твердыня, отношение неправильное. Он ему сказал, наставник. Насколько я смотрел, читал комментарии, есть разное мнение, но одно из мнений на то, что он сказал, эй, преподобный, учите слова Божьего. То есть он говорил это с таким отношением, что а за кадром, что ты понимаешь в рыбной ловле? Мы ночью трудились. И он сказал, мы трудились всю ночь. Вот это слово «трудились» – тяжелая работа без Бога, которая убивает. Мы трудились всю ночь. Но затем у него сработала, знаете, вторая часть. Впрочем, по слову твоему, я закинусь этим. Я закинусь. Преподобный, ты... Мало чего, понимаешь, при Ну ладно, я, Ты говоришь, я закину. Иисус, знаете, ему не просто было легко учить о свободе от заботы. А он жил таким образом, и он испытывал давление этого. Написано, что он был искушен во всем, но он не согрешил. И он сказал Петру. И здесь, когда он учит, не заботьтесь, не заботьтесь, не заботьтесь. И в 31 стихе, и так не заботьтесь... «И не говорите». В одном из переводов написано, и так, можно это перефразировать так, «Не принимайте и не увековечивайте заботу, говоря о ней постоянно». Вы видите? Если что-то на вас давит, если что-то происходит в вашей жизни, это нормально поделиться с вашими знакомыми, друзьями, которые смогут согласиться с вами в молитве, поддержать вас... Но если вы снова и снова прокручиваете это и здесь, и на своем языке, вы умножаете эту заботу и укореняетесь в ней. И когда даже женщина сказала, что он делает? Я не слышу слов. Я сказал, во-первых, прекратите говорить, что вы его не слышите. Ну, вот вы опять начинаете там цепляться к словам. Послушайте, а я не цепляюсь к словам. Я использую слова целенаправленно, как Бог сказал мне их использовать. В Библии написано так, что овцы мои слышат голос мой. Аминь. Либо я смирюсь под крепкую руку Божью, уступлю и верой приму это слово. Аминь. И скажу Господь, да, пока я еще этого не вижу, но Твое слово говорит, что я овца в Твоей пастве. Ты пастырь мой, я слышу голос Твой. Аминь. Обязательно, я стою у двери и стучу, если кто услышит. То есть, если кто, то есть любой, то есть его стук, его голос, он доступен любому верующему. он сказал, если кто услышит. То есть это все слышат, просто не все двери открывают. А -а -а. Стучи, да, Иисус, подожди, подожди, подожди. подожди. Я сейчас тут не позаботиться надо. Подожди, Иисус, я тут должен решить все свои вопросы. И потом уже я, э, я, я буду уже тебе и общаться с тобой. Я помню, я был в таком состоянии. Я помню, как раз таки в одной из отрок дьявола, это было около 15 лет назад, я попал к я собрался поститься три дня, лично для себя. Служение, понятие от Бога направление и так далее. И, тому подобное. и перед тем, как я захотел поститься, то есть я постился без еды, просто с водой, у меня была возможность быть отдельно все три дня и молиться много на иных языках, и просто погружаться именно в Слово и в присутствие я попытался атаковать мои мысли. И знаете, к тому моменту, как я уже захлопнул дверь в той квартире, которая у меня была, свободная, у меня все было взведено здесь и в моих эмоциях до такой степени, что я, знаете, начал думать, а может быть мне стоит, ну, успокоиться вот так вот, а потом уже поститься. Может мне стоит как-то вот сейчас вот это себя привести в порядок, Бог, я же не в таком состоянии, чтобы мне вот сейчас что-то вот общаться с тобой, слышать тебя. И знаете что? Это были не мои мысли. Позже Бог показал мне это. После этого поста Он показал мне, что это были мысли тела. Это Его самое изощренное оружие, когда Он из-за нашего необновленного мышления в каких-то сферах или в больших сферах он настолько уже говорил и говорил и говорил, что мы иногда даже не различаем, что это уже, знаете, это, это не мои, это его мысли, то есть это уже такая связь, это такая дорожка, это такие рейсы проложены, что мы фактически мы уступаем не Богу, мы уступаем голосу тем, это не значит, что вы одержимы, или еще что-то. Просто он влияет на ваше мышление, и вы не способны различить. И знаете, как вас можно различить ложь дьявола? Только через Слово Божие. Если вы не читаете, не размышляете над Словом Божьим, скорее всего, вы будете обмануты. Когда люди проверяют деньги фальшивые, они не смотрят и не изучают фальшивки, они изучают оригинал. Аминь. И только изучая оригинал, только так мы будем способны различить голос врага. И поэтому, когда, знаете, каким-то чудом Божьим я сказал, Господи, ну, не очень хорошо в таком состоянии. И я начал этот пост, и начал эту в таком взведенном до предела состоянии. И первый день мне казалось, что я теряю время. Я молюсь, я что-то там пытаюсь там провозглашать, молиться, слушать Бога, ничего. Второй, не только к третьему дню, я чуть-чуть вернулся, я говорю, на основании своих чувств и эмоций. Чуть-чуть вернулся в более спокойное состояние. Но когда я вышел из этого поста, Бог начал слушать меня и говорить. Я начал видеть одно, второе, третье. Он сказал, ни в коем случае нельзя было пропускать Дьявол боялся этого времени. Он боялся твоего продвижения. Он боялся твоего духовного укрепления, потому что когда мы в посте укрепляемся, мы, мы продвигаемся. Он боялся. И Он пытался тебя атаковать. И если бы ты послушал Его, ты бы затормозил в этом духовном развитии. Поэтому э, мы заботимся, и в Библии сказано, возложить свои заботы на Него. И как мы один из путей принимаем заботы, мы только что говорили, это когда мы начинаем высказывать их, постоянно говорить о них. Не заботьтесь говоря. Но с другой стороны, можно ли нам говорить об этом? Можно Переписываем 4 глава. Не забудьте ни о чем, 6 стих. Не забудьте ни о чем. запятая, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Не страхи открывайте. В молитве и прошении с благодарением фокусируйтесь на Слове Божьем и на желаниях и прошениях, которые основаны на этом Слове, это будет помогать вам перефокусировать одно из излюбленных оружий дьяволов, принести мысли заботы и привязать вас, ваш внутренний взгляд к этому страшному образу, к этой заботе, к этой тревоге, к этому волонию. Почему Иисус, как мы только что читали в Матвея в 6 главе и сказал, не заботьтесь. и что он сказал, посмотрите на птиц, лилии, посмотрите. И кто-то может сказать, Иисус, ты вообще понимаешь, вообще, ну что ты говоришь? Какие птицы? Какие лилии? Тут все на наперекосяк. Все ужасно, все плохо. Но Иисус знал, о чем он говорил. Он говорил о том, чтобы мы научились не фокусироваться на страхе, который приносит дьявол. На мыслях, которые он приносит Потому что он приносит эти мысли, и он дергает за струны наших чувств и эмоций. Так что это работает как такой, знаете, слаженный, совмещенный механизм мысли и эмоции. Мысли и эмоции. И он бьет, и бьет, и бьет, и бьет до тех пор, пока это не просто уже мысль волнения заботы, но когда это уже стало твердыней забот. Волнении, а твердыни – это вот эти стены. В греческом это слово упоминается всего один раз. Оружие Божие, сильное Богом на разрушение твердыни. И твердыни – это стены, или же можно сказать тюремные стены. Так что человек пытается вырваться из этого цикла волнения и забот, но он уже не может, потому что он натыкается на эту стену. Слава Богу, что у нас есть оружие Божье сильное Бога на разрушение и Итак, мы с вами прочитали, я уже заканчиваю, в 1 Петра 5:7, что все заботы ваши возложите на Него, как это сделать, потому что Он печется о вас, во-первых, мы с вами говорили, фокусироваться на Нем. И знаете, когда я говорю фокусироваться на Нем, это не абстракция. Я не буду сейчас открывать это местописание, но запишите себе Луки 10 главу. В Луки, 10 главе, есть эта история про Марфу и Марию. И там речь не идет о том, что кто-то работает, а кто-то отдыхает, Библию слушает. Это вообще несправедливо. Нет. Немножко... Это, это, это нужно понимать духовно, не интеллектуально, не душевно. Там речь идет о том, что Иисус пришел в этот дом. И когда Иисус приходит, и есть это особое время, чтобы сфокусироваться на Нем, это не время по привычке в заботе что-то делать, припуская Иисуса. Аминь. Вот почему, и когда мы не упустили Иисуса, тогда и все остальное делается в воле Божьей, в свободе от заботы. И смотрите, когда Иисус пришел туда, Он сказал, Марфа, Марфа, ты заботишься и судишь о том, что до этого она в одном предложении обвинила и Иисуса, и Марию. До этого этим отличился Адам. Он сказал, Бог это ты дал мне эту женщину. В одном предложении он обвинил и Бога, и его Марфа в этом состоянии сделала то же самое. Иисус тебе, что нужды нет, что она меня оставила, и она мне не помогает. Иисус сказал, Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно, то есть одно. Видите, взгляд он не где-то, он не бегает постоянно, он не заботится, не суетится о многом. Сейчас время слышать слово. И знаете, когда там написано Мария, она что делала? Она села у ног Иисуса. И когда я размещалась эти места в Бог дал мне это откровение и этот образ. Как будто бы сам Иисус проговорил ко мне, как будто Он взял меня туда, в эту историю как будто я увидел это, а он сказал, она сидела, и она видела меня, Слово, и она слышала меня, Слово. Это как мы с вами смиряемся под крепкую руку Божью? Как мы с вами возлагаем и не заботимся ни о чем? Во-первых, мы фокусируемся на Нем, это не абстракция, Аллилуйя Господь, мы фокусируемся на Его Слове, мы видим Слово, и мы слышим Слово. Второе, мы с вами уже только что разбирали. Мы молимся и в молитве и в прошении мы открываем свои желания перед Богом. Аминь. Мы не заботимся, мы не молимся и высказываем постоянно Богу страхи. Мы можем упомянуть об этом. Но затем мы говорим: Ой, Господь, вот здесь я переживаю, здесь я волнуюсь. Но Твое слово говорит об этом начинаем Молиться сегодня, кстати, мы говорили об этом во время прославления, Даша об этом упомянула. Мы молимся, да, мы высказываем Слово Божье, Мы фокусируемся на Слове Божьем. Это второе, что мы делаем, как мы возлагаем заботы и сохраняемся с собой. И третье, это хвала и благодарение. И это уже Деяние 16 глава, это последнее, что я упомянул. Деяние 16 глава. Мы знаем, что апостол Павел и Сила, они находились в темнице. Им дали много ударов, их ввергли в темницу, они были закованы в колоде. И ситуация, казалось бы, тяжелая. И можно вообще переживать и заботиться об оболонной программе. Что надо делать? Как нам быть? Мы избиты, нас в тюрьму. Законно, правильно, к шаре и дальше. Но они что делали? Они заботились и фокусировались, как неплохо. Послушайте, нет проблемы с тем, что мы можем констатировать факт. Послушайте, когда мы верим в Бога, это не значит, что мы отрицаем естественные обстоятельства существующие. Но мы, с другой стороны, и не возвеличиваем их. Мы можем о них упоминать. Но даже в этих обстоятельствах мы выбираем фокусироваться на нем. Как? Опять. Что нам управляет? наши мысли и слова нашего уст. Что бы они сказали? Вместо того, чтобы жаловаться, причитать нас незаконно сюда посадили, незаслуженному мы вообще Слово Божие проповедуем, за что, Господи, почему Ты это допустил? Помогла бы ли в эта молитва? Нет. Написано, что они воспевали Господа. Итак, как возложить заботу на Бога? Как понять, что Он печется о нас? Смирить себя под крепкую руку Божью? Как? Слышать и внимательно сфокусироваться на Слове Божьем, посреди бушующих эмоций, проблем и забот. Второе. Высказывать то, во что мы верим, то, что мы хотим, что есть желание в нашем сердце под влиянием на основание Слова Божьего в молитве и прошении с благодарением. И третье. Продолжать фокусироваться на Нем, несмотря на раны, несмотря на ощущения и боли, давления снаружи. Продолжать фокусироваться на Нем воспевая его. И тогда написано филипписам Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте желание вашим пред Богом. Видите, я цитирую это наизусть. Угадайте, почему? Потому что было время, когда происходило ожесточенное сражение. И единственное, что держало мой разум, это это местописание, которое повторял, я даже не считал. Я засыпал с этим местом Писания. И единственное, как я мог удержать свой разум, чтобы он не разлетелся в тысячи направлений страха, волнения и забот под давлением, опять-таки, атаки дьявола. Я не всегда, на в атаке дьявола. Не подумайте неправильно. Слава Богу, я торжествую радуюсь Боге, но время от времени я с Ним не могу сталкиваться. Аминь. В мире будете иметь скорбь, но сказал Иисус. Я победил мир, я видел, и был свидетелем победы Иисуса много раз, и увижу еще не заботясь ни о чем, мы всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте желание своим пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого естественного ума. Что он сделает? Он соблюдет, там написано слово соблюдет, сохранит и защитит сердца ваши и помышления ваши во Христе. И когда мир Божий защищает нас, вот тогда мы способны принимать от Бога направление, слышать Его, быть чуткими к Нему. Аминь. Господь, благодарим Тебя за Твое Слово, благодарим Тебя за то, что Духом Святым Ты наставляешь нас на всякую истину, и мы благодарим и знаем Тебя, Господь, что ты даешь нам возможность справиться, корректировать себя, распознать мысли дьявола и выкинуть их. И мы возлагаем все свои заботы на тебя, Господь, зная, что ты печешься о нас. Мы держим это перед глазами. Ты – Бог, который заботится о каждой сфере нашей жизни. Мы держим перед глазами твои обетования. Мы держим перед глазами Твое Слово, мы видим Его и мы слышим Его. Мы, Господь, в молитве и прошении с благодарением открываем Свои желания во имя Иисуса Христа. И мы продолжаем, Господь, поклоняться Тебе, фокусироваться на Тебе, воспевать Твою силу, а не силу.